Добрый день! Сегодня мы с вами пожарим филе пангасиуса в кляре. На сегодня две филешки, сейчас мы их нарежем на небольшие кусочки. Филе уже у нас готово, и делаем сейчас клят. Для этого мы берем два яйца, сыр их разбиваем, щепоточку соли и муки. И сначала кинем две ложечки, перемешаем, а затем добавим немножко водички. Добавляем немножко водички. По консистенции кляр должен получиться как жидкая сметана. Вот такой он должен получиться у нас. И сейчас будем приступать к обжариванию. В сковороду мы наливаем подсолнечное масло. Пусть подогреется. Будем обжаривать. Филе мы немножко присолим. Итак, сковорода прогрелась, берем филе, обмакиваем его в кляр. Теперь мы накроем крышкой и пусть обжарится с одной стороны, потом перевернем на другую. У нас уже с одной стороны, переворачиваем на другую. проверяемые все можно выкладывать филипп Ангасиуса готова всем приятного аппетита